Слышно ли меня? Особенно важно про них помнить показать им поддержку, чтобы они чувствовали, что они не одни с этим злом. И мы будем говорить про политзаключенных не только в России, но и в Беларуси, потому что эти режимы очень похожи, они учатся друг у друга, и количество политзаключенных растет и в Беларуси, и в России с каждым днем все больше, а пытки, применяемые к ним, все страшнее. We want to recognize the importance of those who actively who actively resist Putin's regime in Russia and Lukashenko's regime in Belarus, the bravest of the brave, the members of the underground movement that set military recruitment offices on fire, those who disrupt rail trails, those who chose to participate in direct actions. number of in Belarus is almost 1,700 people. This is a country with the same as Sweden. journalist Anna Politkovskaya, who boiled away her Ukrainian roots. She told the truth about both Russian colonialist wars in Tchernia, when well, Russia did, did the exact same thing to Tchernia, Требуем шведских политиков немедленно предоставить расчету всем оппозиционерам Беларуси, России и Швеции. также и которые не хотят ничего Спасибо всем, кто пришел сюда, потому что самое страшное для полиции Это не голод, и не голод, и непосильная работа, а чувство того, что тебя забыли и покинули. Нам нужно быть ближе к друг другу. Нам нужно забыть о ссорах, конфликтах. Нам нужно фокусироваться на том, то, что нас объединяет. И сегодня нам нужно думать о тех людях, которые... Выбрали остаться в России и продолжать борьбу. Выбрали остаться в Беларуси и продолжать борьбу. Почему люди, которые сидят в Кремле, человек, который захватил власть Беларуси? Почему они этого не понимают? А может быть, они не люди? Может быть, они не знают, каково это быть человеком. Илья Яшин. Свободу! Олег Спиляцкий. Улайс Слабкович. Свободу! Валентин Степанович. Свободу! Алексей Горинов. Свободу! Александр Скачеленко. Свободу. Полит заключенным! Полит заключенным! России! Беларуси! Украине! Свободу. И победу в Украине! Спасибо большое! Так что Blah yeah. blah blah.